Следующий набор проблем – это то, что при избыточном материнском чувстве возникают у детей множество болезней, очень много болезней, и приводящих зачастую к смерти. Приводящих к смерти – это второй блок проблем, порождаемых, материнской любовь, болезни детей и преждевременная смерть. Преждевременная смерть – это когда дети умирают раньше родителей. Это может произойти и в, более, в взрослом состоянии. Например, сыну уже 40 лет, матери 60 лет, и он уходит из жизни. Или ему 60, ей 80, и он уходит из жизни. Это тоже относится к этому. И тоже можно найти, обязательно найдется след избыточного материнского чувства. Дети никогда не должны уходить раньше родителей. Когда они уходят раньше родителей, здесь надо в первую очередь смотреть, а какие были отношения с родителями. А на каком месте были дети у родителей. И вот это, это сразу все ставит на свои места. Болезни самые разные. Ну, к примеру, вы знаете, сейчас очень активизировалась такая болезнь, страшная болезнь это онкология, рак, проще говоря. И причем имеет разные формы. Так вот, все больные онкологии, онкобольные – это люди, пострадавшие, пострадавшие от избыточного материнского чувства. Вы скажете, ну это вообще, Андрей Александр Александрович, притянул. Нет, не притянул. Я не просто это не притянул, я доказал, что это так. Когда я убирал эту причину, то есть вот это родительское чем вот этот хвост избыточного родительского чувства. Я помогал людям избавиться от этой болезни. Потому что человек, который поражен проблемой избыточного родительского чувства, в первую очередь материнского, еще раз, это незрелая личность. Незрелая личность. Он не может быть зрелым, если он находится под давлением, под вниманием, под контролем или находился с детства долгое время под, вот матери или родителей. В этом случае его незрелость обязательно состоится. Будет его незрелость. Он не сможет быть зрелым. А что такое зрело? Это когда его психическое состояние, духовное состояние соответствует возрасту. Соответствует возрасту. Возраст неумолимо растет, увеличивается, а психическая и духовная зрелость она остается на месте. Пока там в молодости все это не столь заметно, разницы то и нет, но потом возраст продолжает увеличиваться, а зрелость то остается на месте. Этого юношу, этого молодого человека, эту девушку, эту молодую женщину по-прежнему считают ребенка Родители по-прежнему так и относятся, как в том анекдоте. Пришли селфи. Почему ты без шапки? Ну и так далее. То есть, понимаете, вот во всем это проявляется. И, и когда вот, это, вот эта зрелость начинает от, значительно отставать от возраста, и вот в какой-то момент возраст... Биологический возраст доходит до какой-то границы, а психическая зрелость осталась на этом уровне, духовно психическая. В этом случае происходит запуск развития, обратите внимание, в медицине так и называется, незрелых клеток. Мир дает подсказку. Незрелость, вот этот порог незрелости запускает развитие массовый мощный такая цепная реакция незрелых клеток. И я, когда этот механизм а, увидел, а ведь я его прошел на себе, я именно так себя вытащил из этой болезни. У меня же это было. И когда я понял этот механизм, я резко поднял свою зрелость. Зрелость. Поднял свою зрелость, и болезнь ушла. И меня уже практически списали, а я вдруг через полгода появляюсь, здоровый, красивый и активный и так далее. На удивление врачам. Потому что я нашел вот этот механизм. Зрелость физическая, зрелость психическая, зрелость духовная должны идти одновременно. И тогда развития незрелых клеток не будет. И у этого человека онкологии не будет. И, как, и вот это, этим связано чудесное выздоровление. Человек зачастую, даже не осознавая того, он делает какие-то неосознанные но шаги в нужном направлении, Например, в направлении своей зрелости каким-то образом, что-то в жизни он совершает, какие-то делают поступки, решать какие-то задачи. То есть ну, это мы об этом немного поговорим, о зрелости потом, чуть попозже. И в этом случае, в этом случае все. Прекращается рост незрелых клеток, потому что зрелость выросла, вот этот, этот разрыв уменьшился, или вообще исчез, и все. Незрелые клетки прекратили развиваться. и Болезни нет. Чудесное выздоровление. Его приписывают чему угодно. Но главная причина в этом. Человек просто стал зрелым для своей, на свой физический, на свой биологический возраст. Только все. Психически, духовно зрелым. Поэтому, вот это мое утверждение, что эта болезнь, напрямую связано с избыточным материнским чувством, доказано именно практикой жизни, практикой выздоровления. И когда приходилось помогать людям выйти из этого состояния, из этой болезни, мне приходилось в первую очередь работать с родителями и с этим и с больным. Ребенка, но ребенок может быть любого возраста, 30, 40, 50 лет, но работать с ним и с родителями. Родителям помогать осознавать некоторые вещи, родителям постараться их направить интересы друг к другу, а не на детей. Ну и самим детям определенные действия надо совершить, то есть перейти в более зрелое состояние. И тогда болезнь уходит. И это сотни примеров, сотни реальных жизней, спасенных таким образом. Поэтому, ну это только одна болезнь. Вообще болезни, связанные с незрелостью, а за незрелостью стоит именно избыточное материнское чувство, это их много этих болезней. И мы сейчас не будем останавливаться на перечне. Но их много. Лучше этот перечень не составлять, а лучше убрать вот этот разрыв. Разрыв а, зрелости психической, духовной и физической. И когда эти зрелости идут на говно, поверьте, с человека как шелуха сцепится огромное количество проблем. И он идет по жизни уже, в данном случае мы говорим о здоровье, здоровом человеку но мы говорили о других проблемах. Те проблемы тоже из-за этой незрелости. Вот перед этим, о котором мы говорили, социальные проблемы. Это и алкоголизм, и наркомания, и и преступные наклонности. Это все тоже оттуда. Все, значит, совсем вот дальше уже, можно с каждой из, этой проблем, из этих проблем, с каждой можно работать и довольно успешно. Убрав вот это. Э, вот эту разрыв между зрелостью э, физической, и психической и духовной.